Добрый день, уважаемые коллеги! Добрый день, уважаемые новички! Вас приветствует Корпорация Здоровых, Успешных и Свободных Людей! С вами на связи Лотникова Лёля, золотой директор компании Reflame и один из руководителей интернет-проекта Корпорация ЗУС. Корпорация ЗУС представляет два запатентованных интернет-проекта. Это одноименные Корпорация Здоровых, Успешных и «Энергия здоровья». Тема сегодняшней встречи – с каким партнером сотрудничает корпорация «Азус». Как вы будете, делать, будете работать в интернете, что вас ждет через 3-6-12 месяцев работы в нашем проекте и некоторые рабочие моменты. А для начала, каждый из вас, проверьте, пожалуйста, уважаемые новички, свою электронную почту. Вы подтвердили свою электронную почту, заходя в личный кабинет на сайте Reflame. Как только подтвердили, вам на почту обязательно придет письмо. И обязательно проверьте, у себя на почте пришло ли вам письмо? Ура! Вы подтвердили рассылку для зарегистрированных в проекте корпорация ЗУС. Это рассылка для вас, для новичков для того, чтобы вам легче начать работать. И много обучающих очень писем. И самое одно одной из важных моментов то также: если кто-то не нашел своего спонсора, срочно найдите спонсора в скайпе для дальнейшего сотрудничества. Итак, в интернете огромное количество предложений о работе. Вы все прекрасно понимаете что какой бы интернет-проект не был, у него обязательно есть какой-то определенный партнер, партнер для сотрудничества. Наше предложение наверняка у вас не первое, которое вы рассматриваете. И естественно, разные, разные интернет-проекты и разные у них партнеры. Мы думаем, и я уверена, что первое, что нужно для успеха, это надежный партнер. Что же такое надежный партнер? Почему именно выбрали мы именно такого партнера? Вот корпорация ЗУС проводит в интернете совместную деятельность с международным партнером компании Арифлейм. Почему именно Арифлейм? Почему мы решили, что именно компания Арифлейм это самый надежный партнер? Да потому что сегодня Арифлейм это крупнейшая европейская косметическая компания, работающая по системе прямых продаж. И она имеет представительство более чем в 67 странах мира. Для того, чтобы работать в интернете, это просто замечательно. У нас с вами 67 стран, в которых мы можем работать. И во всех странах присутствие Арифлейм официально согласно законодательству той страны, в которую она пришла. Арифлейм это международный концерн, он имеет пять больших заводов по производству, продукции, по производству продук косметической продукции. А в этом году, в 2015 в Ногинске Арифлейм открыл один из огромнейших евро в Европе косметических заводов по производству косметики. Это говорит о том, что компания растет, компания развивается и, естественно, товарообороты у нее все время увеличиваются и увеличиваются. Компания Reflame имеет широчайший ассортимент продукции по высококачественную продукцию, еще и по доступной цене. Это очень много линеек разных. Каждому человеку здесь можно найти тот или иной определенный продукт. Есть линейка по уходу за полостью рта, за телом, за волосами, профессиональные краски для волос, уход за руками, ногами. А вот за лицом это вообще профессиональные линейки и практически все. Крема, которые производит продукция компании Арифлейм, они запатентованы именно компанией Арифлейм. Естественно, есть декоративная косметика, парфюмерия, продукция для мужчин, для детей, продукция здоровья и коррекции веса. И очень огромный ассортимент, где каждому человеку можно приобрести продукт обязательно. И эти продукты, которые всегда имеют такую особенность, заканчиваться, и снова человек приходит и снова ее приобретает. У компании Reflame два научно-исследовательских центра. Это исследования и разработок. Это в Дублине и в Стокгольме. Первый открылся еще в 1982 году. Это говорит о том, что компания Reflame сама создает формулы для своей продукции, сама ее производит и сама доставляет потребителю на место, где он должен ее приобрести. Это очень важный момент для сотрудничества с таким партнером в бизнесе. Важно. Компания предоставляет возможность сотрудничать на государственной законодательной базе. Не просто так, где-то там через Гиви кошелек где-то бросила какие-то деньги. Нет. Именно на государственной законодательной базе. Всем, кто работает в партнерстве с компанией Reflame, Предоставляются официальные доходы, 17 зарплат в году, трудовой стаж, который подходит под пенсионное законодательство вашей страны, отпуск два раза в год за счет компании, карьерный рост, премии, бонусы. Как только вы выйдете на доход в 1000 долларов, вы становитесь участником программы «Мой автомобиль» и вы получаете автомобиль от компании «Арифлейм». Как только вы выходите на доход в 2000 долларов в месяц, вы становитесь участником программы «Мой дом» от Арифлейм. Это важно. Это важно, потому что человеку это все необходимо. Сейчас вы видите на слайде карьерную лестницу. В этой карьерной лестнице заложен весь маркетинг-план компании Арифлейм. И наша задача с вами, наша вам помочь, а вам выйти на доход европейского уровня от 2 до половиной тысяч долларов. И нашей команде, эта практика распространенная, мы помогаем человеку выйти на уровень дохода 2000 долларов. Арифлейм. Арифлейм бывает разный. Вот сейчас вы видите на слайде, это старый Арифлейм. Мы сейчас не раздаем листовки, не звоним по телефону, не продаем продукцию, мы не проводим соцопросы, мы не работаем со стойкой. Нет, мы так не работаем. Это не наши методики работы. В, в интернет-проекте корпорации Азус мы работаем только в интернете при свободном графике без вложений. У Обучение у нас совершенно бесплатное. Возможность совмещения, вы можете совмещать пока с основной работой, пока если вы не вышли на доход в 1000 долларов. Без продаж, без специального образования, здесь совершенно не нужно специальное образование, не требуется, мы вас всему научим. И, конечно, нет возрастных ограничений. А работаем мы с вами во всех социальных сетях и во всех поисковых системах. Как это делать, мы вас будем учить. Сотрудничая с корпорацией ЗУС, вы можете работать с любой точки мира, имея под рукой компьютер и интернет. Работая по в нашей системе через год, через год работы вы будете иметь доход 2000 долларов в месяц, премии половиной тысячи долларов единовременную и банкет директоров, золотая международная конференция, квартира, машина – Это все вы будете иметь, сотрудничая с корпорацией ЗУС. Естественно, работая по нашим методикам. Первое, с чего вы начнете, это социальные сети. Это самые милые э, социальные сети, где все друг друга легко находят и узнают. Миллионы людей в нашей стране, миллиарды людей в мире не знают о том, что за сутки сайт Одноклассники посещает более 10 миллионов пользователей. А зарегистрированные в Арифлейм всего лишь 4% из них. То есть всего 400 тысяч. А еще 9 миллионов 600 тысяч людей, посетивших сегодня Одноклассники, не знают о возможностях компании Арифлейм. А ведь кто-то сегодня зашел, не зашел, зайдет завтра или зайдет через неделю, и всем им нужно донести эту информацию. И я думаю, что еще немногие знают о том, насколько компания Reflame и надежный партнер и насколько интернет-проект корпорация ЗУС для партнерства очень важен. Суть вашей работы в социальных сетях это обратить на себя внимание. Но важно, никому ничего не надо рассказывать самостоятельно. Все подробности получат на почту. Одноклассники, контакт, мой мир, техника работы и статистика особо не отличается. Но начинаете работать с той сети, которую вы хорошо знаете. А потом можете переходить и на другие. С той сети, которая вам очень дорога. И вы с нее начнете работать. Именно с комфорта начинаем работать. Это, допустим, одноклассники. Это ваш рабочий кабинет. Добро пожаловать. На вашем аккаунте должен быть только позитив. Только позитив. Чтобы было интересно с вами общаться, чтобы было интересно остаться у вас на аккаунте, вот такие у вас должны быть аккаунты. Никакой политики, никакой э, веры, значит, и никакой здесь не должно быть секс. Это противопоказано. Главное положительные эмоции на ваших рабочих аккаунтах. И ваши конкретные действия в социальных сетях. Допустим, вы создаете, не допустим, создаете аккаунт по инструкции. Работаете на, работаете на аккаунте тоже согласно инструкции. Заинтересованные люди вам дают адрес своей электронной почты. Вы их, подписываете на, вы их почту подписываете на рассылку на определенном сайте, который даст вам ваш спонсор. Человек получает исчерпывающую информацию автоматически, без вашего участия. И сам в удобное для него время с ней знакомиться. А если решит зарегистрироваться, то данные сообщит либо вам, либо вашему спонсору. Человек сам решает, что он хочет. После ознакомления инструкции он сам принимает решение. Итак, вам прислали или спонсору прислали данные на регистрацию. Ваш спонсор помогает вам зарегистрировать человека под вас и научить, что делать дальше. Самое главное, запомните, мы не пристаем к людям, мы ничего им не навязываем. Мы даем информацию, человек сам принимает решение. И важно, от нас с вами требуется организовать товарооборот компании. Деньги вы получать будете исключительно за созданный товарооборот. Но не путем личных продаж, а путем организации людей. При нашей системе организации товарооборота мы не занимаемся закупкой товара, мы не храним товар, мы не нанимаем персонал для работы. Это все делает компания-партнер. Мы все просто пользуемся, активно пользуемся получи, продукция компании «Арифлейм», получаем удовольствие, здоровье и красоту от пользования этой продукцией. А компания-партнер нам платит деньги за организованный товарооборот. Вот, смотрите, привожу вам пример. Вы даете всем одну и ту же информацию. Но одни люди хотят, это, допустим, красненькие, хотят продавать. Им нравится продавать. Каждый человек решает сам, что он хочет. Зелененький он хочет только пользоваться. Для себя осенненький хочет и пользоваться, и организовывать товарооборот. Все пришли в команду, всех зарегистрировали, все пришли в команду, все что-то приобрели и получился организованный товарооборот. Обратите внимание, допустим, вы пришли вот так в структуру где-то в середине. Вам будут помогать строить, организовывать ваш товарооборот и верхние спонсоры и снизу будут помогать организовывать товарооборот. То бишь все будут регистрировать в одну цепочку, чтобы как можно быстрее все выходили на звание директора, и вы в том числе. Как только вы выйдете на звание директора, вы будете делать это то же самое. Строить вот такую же цепочку со своими партнерами друг-подружку. Помогать каждому новичку выйти на звание директора. Думаю, это понятно. Если будет что-то непонятно, на вебинарах мы все это еще подробно объясняем. Далее. Вы всегда пользуетесь средствами личной гигиены из магазинов или на рынке. Вы всегда это покупали, вы всегда этим пользовались. Мы вам ничего нового не предлагаем приобретать. Мы говорим, что меняем магазин, уходим из этого магазина, а переходим вот сюда. Компания предоставляет огромный ассортимент продукции. Вот здесь вы будете покупать то, что когда-то покупали на рынке. Ознакомитесь с Ознакомиться с продукцией вы можете в каталоге в левом верхнем углу в вашем личном кабинете на сайте компании Арифлейм. Это электронный каталог. Одновременно создавая аккаунты для работы в сетях, вы оформляете заказ на ваш личный номер на 25 бонус баллов. В течение 72 часов, если вы оформили, сделали 25 бонус баллов, то регистрация в Арифлейм у вас будет совершенно бесплатна. Но если вы не уложились в этот срок в 72 часа, то регистрация ваша будет стоить в Арифлейм. 149 рублей. Это не так страшно, но в любом случае нужно посчитать. Как бы выгоднее, конечно, 25 бонус-баллов сделать в течение 72 часов. Рекрутирование. Что это такое? Рекрутирование это единственный секрет роста не только вашей структуры, а во всем мире, всех компаний, всех буквально, кто производит и организовывает. Товарооборот. Ведь чем больше э, любая компания организует людей и тем больше у них купят товар, тем больше люди заработают. Вот здесь и есть весь секрет. Смотрите, допустим, вот как эта девочка, которая лежит на снежном коме, вы будете один. Вам будет очень сложно организовывать этот, этот товарооборот. Это пока вы научитесь. Да, один в поле не воин, это всегда говорится. И тут вам на, э, на помощь подходит спонсор. Он начинает под вас регистрировать. А у нас не только спонсор, у нас очень много спонсоров, которые под вас будут регистрировать. И сверху, и снизу вам будут помогать регистрировать в одну цепочку. Для того, чтобы как можно быстрее ваш снежный ком товарооборота быстрее рос. И вот смотрите, уже команда, команда огромная, команда сделала вот такой огромный ком. И довольно быстро она его сделала. Это мы с вами организовали товарооборот и вы уже вышли на звание директора. 80% наших усилий необходимы всегда в начале работы. Нужно запустить вот этот ваш снежный ком. Запустить его нужно. И тогда дайте себе время. 3-6 месяцев активной работы вы получите результат. Команда начнет расти, набирать обороты настолько быстро, и что вы будете думать, что как жалко, что в сутках всего 24 часа. И ваши доходы будут расти вместе с командой. Главное, стартаните и подумайте о том, как вам быстрее начать активно работать. И еще, люди будут месяц от месяца приходить в компанию что-то приобретать. И вам будут платить процент с возникающего товарооборота месяц за месяцем, год за годом. И вот такие пассивные доходы вы сможете передать по наследству. Я вам уже по схеме показывала, что когда вы дадите, даете людям информацию, они приходят, вы их научили, как сделать заказ, как работать, и они потом, независимо от вас, будут это делать. А вы будете продолжать других учить. Однажды, кого-то научив, Они начинают приобретать продукцию, естественно, это начинает э, организовываться товарооборот, и так будет месяц за месяцем, год за годом. Почему людям выгодно оставаться? Почему люди не будут уходить, а наоборот приходить в компанию, приобретать продукцию? Давайте сейчас с вами рассмотрим вот такую классическую систему товарооборота. От производителя до потребителя огромная цепочка посредников. Здесь увеличивается стоимость продукта от 300% до 1000%. И естественно идет снижение качества продукции, потому что неправильное хранение на складах. Если мы сейчас с вами приведем пример по поводу туши, так вот тушь у производителя хранится в определенных огромных колбах при определенной температуре. И перед тем, как отправлять потребителю, она только тогда перекладывается в ящики. А представьте себе, что тушь, Лежит вначале на огромном складе, потом он лежит на рынке, потом она пролежала зиму, потом она пролежала лето. И какое качество получает потребитель? Конечно же низкое. Я сейчас хочу вам привести пример по поводу одного книжного магазина. Это вот реальный ценник в книжном магазине 1193. И потом они делают уценку книги 150 рублей. И это еще не в убыток магазину. Так вот посчитайте сколько процентов идет накрутка. И это делается так на любой продукт. Еще при классической системе товарооборота очень большая вероятность, высокая вероятность подделок. Пока это все хранится на складах и посредникам выгоднее покупать подделку, нежели покупать у производителя полностью продукт. У производителя они покупают подороже, а те, кто делают поддельную продукцию, покупают подешевле. Купили они, допустим, 10% продукта у производителя для того, чтобы был сертификат, а 90% покупают подделку и продают все под одним сертификатом. Ведь компания одна и та же, написано на продукте. И, естественно, потребителю поступает уже совершенно некачественный продукт. На рынке более 60% подделки продукция. И это не мы об этом говорим, это говорят уже СМИ. Проведенные расследования, ролик вы, наверное, уже посмотрели, который вам предоставил спонсор. Важно, подделки могут быть очень опасными. Туалетная вода, губная помада, тушь, тени, крема. Посмотрите, к какому исходу они приводят. А ведь могут быть и летальные исходы. А ведь огромное количество подделки. Это еще на детскую продукцию. Ведь для детей нам с вами совершенно ничего не жалко. Это очень огромный ассортимент, где делают поделку. Я думаю, вы уже сделали выводы. Очень выгодно каждому из нас пользоваться только высококачественной продукцией со стопроцентной гарантией качества, отсутствие подделок и цена производителя и оцен с ценами производителя. Посчитайте сами, подумайте, насколько мы с вами рискуем, покупая непонятную продукцию по завышенным ценам. И миллионы людей приходят, просчитав продумав. Уже больше от компании Reflame не уходят. Они ежекаталожно покупают продукцию, ежекаталожно происходит товарооборот. Итак, ваши доходы считаются каждый каталог раз в три недели. У нас 17 зарплат в году. По окончании каталога бухгалтерия компании подсчитывает товарооборот вашей группы, рассчитывает ваш доход согласно маркетинг-плана и выдает вам деньги примерно, Расчеты ведут в бонус-баллах. Мы следим за бонусами-баллами. Идут примерные расходы. Вот это вот приблизительная система, приблизительная таблица дохода от суммы бонус-балла. Бонус-балл – это внутренняя валюта компании. По ней идет расчет. Допустим, ваша группа организовала вместе с вами 200 бонус-баллов за 21 день. Вам заплатят 3%. Если ваша группа, допустим организовала 3000 бонус-баллов вместе с вами, товарооборот, вам заплатят 15% от этого товарооборота. 7500 бонус-баллов, вам заплатят 22%, и вы уже стали директором. Вот так растет ваш доход с организацией товарооборота. Обучение – это гарантия быстрого роста в нашем проекте. Если вы не будете обучаться, Естественно, быстрого роста вы не получите. Ваша задача всегда посещать вебинары, планерки, причем постоянно, изучение инструкций, писем, рассылок, изучение видеоинструкций и работать напрямую со спонсором. Это важно. Только тогда у вас будет гарантия быстрого роста в нашем проекте «Корпорация ЗУС. Очень важно. Не меняйте пароль от личного кабинета в «Эрифлейм». Никогда. Ваши спонсоры под вас будут регистрировать, помогать вам расти. Это распространенная практика в нашей команде. Мы всегда помогаем новичкам. А ваша задача, как можно скорее выполнить все первичные задания и как можно быстрее всему научиться. Это очень важно. Организационные моменты. Я уже говорила, что первый у вас будет электронный каталог, которым вы сможете попользоваться. Цены, на, цены в каталоге, те, которые зачеркнуты... Мы на них пока не обращаем внимания. Обращаем внимание только на те, которые не зачеркнуты. И от них вы будете приобретать продукцию на 18% дешевле. И тут же сразу стоит цена в баловой системе, сколько тот или иной продукт по баллам оценивается вам будет легко почитать, насколько сколько баллов вы сделали свой заказ. На последней странице всегда бывают мега скидки, вы на них обращаете внимание. И на последней странице э, значки, э, все, которые говорят о компании, о ее достоинствах, о ее достижениях. И также есть номер телефона, горячей линии, по которой вы можете задать любой вопрос, который касается компании Арифлейм. В корпорации ЗУС есть свой канал. Кома к канал нашей команды, корпорации здоровых, успешных и свободных. Обязательно его посетите. И в последующем у вас будет очень много здесь видеокурсов, которые вы будете смотреть. Корпорация ЗУС Интернет Проект имеет свой головной сайт. Он так и называется. Корпорация здоровых, успешных и свободных. Сразу вы не во все страницы можете не зайти, а по мере вашего роста и развития вам будут доступны страницы, которые сейчас запаролены. А пока какие страницы вам открыты, вы можете с ними ознакомиться и почитать, зайти почитать. И еще интернет проект «Энергия здоровья» точно так же. Сейчас вам все страницы могут быть недоступны, а по мере вашего роста вам будут открываться эти остальные страницы. Вот. Это интернет-проект Корпорация ЗОС. Мы работаем сразу двумя проектами. Минимум, который вы обязаны делать в каждый каталог, это 25 бонус баллов. Как и во все любые на любой работе у нас с вами есть определенные обязанности. Это минимум. Делать 25 бонус баллов и, естественно, работать в социальных сетях и во всех поисковых системах. 25, 2, а, во всех поисковых системах. Вот смотрите, вы делаете 25 бонус-баллов каждый каталог, и вам компания за это дарит подарки. Задайте себе вопрос, когда вы ходите, покупаете в других магазинах продукцию, средства личной гигиены, да любую продукцию, вам дарят подарки? Или может быть только по акции к Новому году что-нибудь? А как вы думаете, а люди любят получать подарки? Задайте себе такой вопрос. Я думаю, что да. Любят получать подарки. И я думаю, что мало кто вам дарит подарки, когда вы приобретаете на рынке или в магазине определенную продукцию, средств личной гигиены. Вот смотрите, привожу пример. Просто человек хочет покупать продукцию для себя и своих членов семьи. И сейчас решайте сами, какую вы выгоду будете получать. А я вас познакомлю с этим. Гарантированная скидка с первого уже купленного продукта 18%, когда человек приходит приобретать продукцию компании Арифлейм. Он приобрел продукцию на определенное количество баллов. Эти баллы копятся 17 каталогов. Могут копиться 17 каталогов, могут вы их обменять. Вы автоматически становитесь участником программы лояльности Арифлейм. Собирайте достаточное количество баллов для обмена на подарки. Допустим, каждый каталог вы делаете по 25 бонус-баллов. Итого получается, за 4 каталога у вас суммировалось 100 бонус-баллов. И вы можете на пятом каталоге уже обменять. Эти 100 бонус-баллов на подарки, которые предоставляет огромный ассортимент, предоставляет компания Арифлэм, где вы можете поменять 100 бонус-баллов на эти подарки. Вы можете собрать 200, 300, 500 бонус-баллов. И су, э, суммарно собрались у нас, и по итогам предыдущих каталогов обменять это на подарки в течение 17 периодов, ну, в течение 17 каталогов, периодов каталогов обменять нужно обязательно. Если за 17 периодов вы не обменяли на бонус баллы, ваши баллы будут сгорать. Вы можете обменять свои баллы на продукт более высокой категории, в ценовой категории. Но для этого, естественно, нужно собрать более, ну, 500 бонус баллов или 300 бонус баллов. Но максимум два продукта на выбор в период действия каталога. вот В период действия каталога, максимум, сколько вы можете выбрать на, на подарки, это два продукта. Я думаю, это понятно. Если не понятно, вы еще на следующих вебинарах об этом узнаете. И еще. Компания Арифлейм, мы же говорим, что подарков много не бывает. Главное их начать научиться принимать. И компания Арифлейм очень любит новичков. И она новичкам дарит очень много подарков. Если вы в течение 21 дня с момента регистрации суммарно сделали заказ на 100 бонус баллов, то вам положен подарок. Заходите на основной сайт корпорации ЗУС, в страницу акции подарки, кликните на нее. Перед вами откроется вот такая страница и вы заходите в ту страну, в которой вы проживаете. Сейчас рассказывать про 11 стран мира, в которых мы работаем, про подарки, это будет просто неинтересно. Вы каждый зайдете на свою страну и изучите, какие вы можете получить как новичок подарки в течение 21 дня. Как считать 21 день? Допустим, если вы зарегистрировались в начале каталога, каталог 21 день, вы суммарно в течение 21 дня, в течение каталога, сделали заказ на 100 бонус-баллов, то на втором каталоге вы уже получаете подарок. Если вы зарегистрировались на второй неделе, то у вас здесь получается, то у вас получается, что 100 бонус баллов вы можете сделать и в первом, и во втором. Суммарно сложить Заказ, ну, заказ складывается, а подарок вы уже получите в третьем каталоге. И аналогично, если вы зарегистрировались на последней неделе каталога, вы также можете быть участником второго и первого каталога. А на третьем каталоге вы получаете уже свой подарок. Выбрать подарки из такого количества наименований, из такого количества линеек продукции, тем более высококачественной и по доступной цене, я думаю, будет для вас несложно. И очень хочется порекомендовать вот такой э, продукт, как рыбий жир и витамины для детей. Дети для нас это самое важное в жизни. И обратите внимание, что такое рыбий жир. Рыбий жир это омега-3, который необходим для ребенка для развития его центральной нервной системы, иммунитета, мозга, сердечно-сосудистой системы. Наш мозг состоит только из омега-3. И если мы не будем пополнять омега-3 в наш организм, то нашему мозгу будет очень сложно. А этот продукт этот продукт, который предоставляет компания Reflame, в составе у него процентов омега-3 и 1% только дополнительные ингредиенты, в том числе и лимонный наполнитель. В аптеках такого состава вы не найдете. Это я вам гарантирую. Я сама лично проверила. И то же самое витамины на апельсиновом соке. Это такая вкусняшка для развития наших детей, чтобы они могли успевать. И в школе, и в институте, и вообще в жизни. 25 бонус баллов. Это примерный расчет потребления человека на 21 день, в 21 день средств личной гигиены. У вас есть еще родители, которые могут также брать на ваш номер, то бишь вы ему отдайте, отдайте им со скидкой. 18 процентов родители будут очень рады и сделают точно так же на 25 бонус баллов Вашему вашем есть родители то же самое подружки есть подумайте это очень легко сделать 100 бонус баллов а 150 тем более еще в СПО, сервисное представительство, СПО это сервисное представительство Арифлейм. Большая часть населения, конечно, пользуется сервисным представительством Арифлейм. Но прежде чем делать заказ, вы всегда подумайте о том, можете ли вы в то время, когда придет заказ, его забрать. Если вы не пришли за заказом, СПО отправит его, на СПО отправит его обратно. И у вас будет штраф, долг, блокировка номера, потеря подарков. Вам это нужно? Я думаю, это никому не нужно. Ни для ИСПО, ни для Рифлэм, ни для вас. Поэтому внимательно, когда делаете заказ, рассчитывайте свое время. И еще небольшой такой моментик. В сервисных представителях берут процент за обслуживание от 1 до 4. Вы позвоните, узнаете, сколько они берут процентов, чтобы... Вы уже знали точную сумму, которую вы должны туда принести. Вот. И регистрация в компании, я уже говорила, может быть платной, может быть бесплатной. Если в течение 21 дня с момента регистрации, в течение 72 часов с момента регистрации вы делаете заказ на 25 бонус-баллов, то ваша регистрация будет бесплатной в компании. Риффлик. И небольшая привилочка, которую хочется вам рассказать о том, когда вы придете в сервисное представительство Арифлейм. Вам могут предложить перерегистрацию, вам могут предложить иметь два номера, могут немножечко угрожать, могут немножечко обманывать. Но поверьте, таких людей очень мало, но случаи бывают, поэтому хочется вас предупредить. Нельзя делать перерегистрацию, нельзя иметь два номера. А на угрозы и обманы, просто не обращайте внимания. У вас есть спонсор, он вам все объяснит. И еще, и еще важный момент. Никогда в СПО не платите наличкой. За продукцию. Только процент налички оплачивается. За продукцию никогда не платите наличкой. Только с оплаченным чеком. Ответственный за ваш заказ только вы. Больше совершенно никто. Только вы несете ответственность за оплату вашего личного заказа. А э, э, менеджер СПО, он посредник между компанией «Арифлейм» и консультантом, который пришел за продуктом. Поэтому не перекладывайте свою ответственность на людей. Также у вас могут возник, возникнуть такие претензии, как может быть там продукт испо, не испорчен, а, поломка какая-то там распылитель поломался или еще что-нибудь, то есть какая-то определенная претензия на продукт или ваш клиент отказался, не хочет а, приобретать продукцию. Если самое главное, не вскрывайте, не пользуйтесь продукцией, вы можете на СПО принести, и они вам составят претензию на возврат. Продукт могут вернуть продуктом, могут вернуть вам деньги на ваш расчетный счет. И самое главное, когда приходите на сервисное представительство, будьте гостеприимны, будьте добрые и все у вас будет хорошо. А плохих людей бывает очень мало, поэтому просто обратите внимание. И все. Это вот как бы небольшая вам прививочка. Итак, сейчас вы кандидат в участники нашего проекта. Вы еще не участник нашего проекта. Но после первого своего заказа на 25 бонус баллов и более, и более и полученной первой электронной почты, вы станете участником нашего проекта и получите все секреты быстрого роста и развития. Мы надеемся, что это произойдет буквально в течение 72 часов. Ваш спонсор мечтает научить вас зарабатывать солидные деньги в нашем проекте. Поэтому вы... Начинайте активно стартовать, активно рекрутировать. Наш проект начал работу еще в, в июне 2013 года. Всего за год работы только у нас было 1419 новых званий, в том числе 30 новых директорских. Доход люди стали получать у людей от 1000 до 4000 долларов. Если вы хотите с нами также получать такие доходы, Срочно выходите на связь со спонсором и начинайте обучение. А как только вы присоединитесь, станете участником нашего проекта, мы вам расскажем, куда вы сможете, где вы сможете провести свой трудовой отпуск, когда выйдете на уровень 2000 долларов в доход. Вот смотрите, в прошлом году, в 2014 году, у нас был отпуск, это круиз на лайнере «Либерти». Мы посетили три страны и шесть городов. В 2015 году мы едем в Испанию, Валенсию. Это тоже трудовой отпуск с компанией «Арифлейм». Это звезды нашего, звезды нашего проекта на ежегодном банкете директоров. Здесь только Украина и Россия. Мы ждем вас на банкете директоров. Присоединяйтесь к нам. И вместе поедем и в круиз, и на банкет. И будем за зарабатывать огромные деньги. Те, которые вы хотите. С вами на связи была Лотникова, Лёля.